Попробуйте не сопротивляться изменениям, которые приходят в вашу жизнь. Вместо этого пусть жизнь живет через вас. И не волнуйтесь, что она переворачивается пердном. Откуда вы знаете, что жизнь, к которой вы привыкли, лучше, чем та, которая настанет? Никогда не бойтесь перемен. Они всегда случаются во благо. Непреодолимых в жизни нет проблем. Вы, главное, проститесь с подлым страхом. И пусть вам кажется, что нет пути. Поверьте, есть всегда дорога. Пройдут стеною льющие дожди, Врата откроются волшебного чертога. Не вздумайте смиряться вы с тоской, Рутинной болью от непонимания. Ведь не нестрадание есть наш крест земной. Он кроется в палитре слова счастья. Мечты своей расправьте паруса. Корабль новой жизни на реките, С бесстрашием на всех порах Вы благоденствию по волнам мчите. И знайте, вам помогут небеса, Коль вы рискнуть не испугались, Случаться будут чудеса, Хоть верить в них вы не решались. Никогда не бойтесь перемен, Урок от прошлого вы просто извлеките За вашу смелость. Жизнь вас даст замен и счастьем наградит в зените. Ценным достоинством нашей жизни является возможность поменять направление своего движения и не катиться как камень. Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.